Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Алла Вишневецкая, и сегодня мы с вами поговорим о соляре. Это тема, которую я время от времени затрагиваю на моем канале. Кто в курсе, соляр — это один из методов прогнозирования, который помогает спланировать личный год от дня рождения до дня рождения. И в целом это очень эффективная методика, которая позволяет разграничить сферы влияния и понимать в каких сферах стоит тратить усилия прилагать эти усилия для того чтобы получить результат а какие сферы жизни не будут приоритетными на протяжении всего года и в этом видео я хочу с вами поговорить о том что может дать соляр как методика о преимуществах этой методики а также мы с вами поговорим о том, что значит, если солнце в соляре попадает в определенный дом солярный, как это трактовать и на что стоит обратить внимание. Сложившаяся ситуация в мире на время некоторым людям могла, скажем так, дать возможность ощутить, что да, существуют обстоятельства, на которые мы не можем повлиять. Но я хочу в этом видео донести очень важную мысль, что несмотря на то, что такие обстоятельства могут возникать в нашей жизни, нам все равно нельзя терять навык управления своей жизнью и своим временем. То есть, несмотря на какие-то форс-мажоры и на сложные обстоятельства, нужно все равно придерживаться определенного плана и знать, на что мы можем повлиять конкретно в этом году, куда стоит тратить свои силы. В целом соляр как методика как раз в этом и помогает. Плюс ко всему соляр дает нам возможность видеть разницу между 31, 32, 38 годом нашей жизни. Это позволяет выбиться из определенной рутины, то есть не жить в таком режиме, когда один год похожий на другой, а понимать, что каждый год нашей жизни предоставляет нам новые возможности, новые шансы. Конечно же, он и ставит перед нами новые задачи, которые мы должны выполнить. И именно в этих сферах результат может быть для нас наиболее ценен. Итак, повторюсь, соляр ⁇ это прогноз на личный год, то есть на период от дня рождения и до следующего дня рождения. И это то время, когда мы максимально сфокусированы на выполнении определенных задач. И, соответственно, когда наступает новый день рождения, то мы склонны менять вектор нашего развития фокус внимания тоже в жизни может меняться определенные обстоятельства могут тоже меняться и соляр конечно же это все показывает огромный плюс этой методики в том что мы можем увидеть все основные сферы нашей жизни как на ладони и мы понимаем что будет происходить в каждой из этих сфер, таким образом мы получаем рекомендации, что именно нужно делать, чтобы развивать эту сферу жизни и получать наиболее эффективный результат. Соляр, конечно же, не заменяет всех остальных прогностических методик, так как каждая методика прогнозирования в астрологии имеет свой смысл и решает свои определенные задачи. Сцилляр же часто дает возможность скорректировать даже какие-то не совсем благоприятные факторы, которые имеются в других прогностических методиках. Сделать это можно благодаря тому, что мы встречаем день рождения в другом городе. Причем этот город выбирается не рандомно, этот город нужно подбирать специально, целенаправленно знаю что мы хотим получить в итоге. и как правило подбор города для встречи с соляром очень хорошо работает для решения одной или двух важных задач. например, когда человеку важно скорректировать на протяжении года свое финансовое положение или же решить вопрос с работой, а для кого-то тема личной жизни, может находиться в приоритете. Таким образом, если подытожить, то по своей сути соляр является той методикой, которая позволяет нам повысить качество и уровень нашей жизни и осознать, да, насколько важно планировать и насколько вот мы можем действительно менять определенные ситуации, обстоятельства в своей жизни. Кстати, на моем канале есть видео на тему, как построить соляр. Ссылочку я оставлю в описании под этим видео. Обязательно перейдите прямо сейчас и посмотрите эту инструкцию. Постройте свой соляр на текущий год и посмотрите, в каком доме соляра находится ваше солнце. Важный такой момент, что в натальной карте солнце все время в одном и том же доме всю нашу жизнь. При этом в соляре положение солнца каждый год может меняться. То есть в одном году нашей жизни солнце может быть во втором доме, уже на следующий год оно попадает в четвертый и так далее. Все зависит, конечно, от того, где мы встречаем день рождения, но... Даже если вы живете постоянно на одной и той же местности, там, где вы родились, все равно солнце в соляре будет попадать каждый год в другой дом. Поэтому для начала посмотрите, где у вас располагается солнце в этом году. И сейчас мы с вами пройдемся по трактовкам. Да? Что же значит иметь солнце в том или ином доме соляра? Поскольку соляр это методика, которая в принципе базируется на солнце и его цикле годичном, то положение солнца в солярной карте является очень значимым. Именно то, в какой дом попадает солнце и показывает нам, какая сфера жизни будет для нас на протяжении всего года наиболее значима. Это та сфера, в которой мы можем максимально прилагать личные усилия, проявлять свою личную инициативу и одерживать победу, получать тот результат, к которому мы стремимся. То есть это точка нашего роста на протяжении года. Это та сфера, в которую мы будем эм, вкладываться. Итак, если солнце находится в первом солярном доме, что это очень важный для вас год, это ключевой, один из ключевых годов вообще в вашей жизни, поскольку первый дом — это дом личности, это дом вашего «я». И когда солнце в соляре попадает в первый дом, оно дает вам возможность максимально раскрыть себя в этом году, показать свои сильные качества, свои лидерские качества возможно вы окажетесь в обстоятельствах когда вам нужно брать на себя ответственность брать на себя инициативу вести за собой окружающие могут именно ожидать от вас вот этой позиции лидера когда вы ведете за собой других людей В целом это хороший год для того чтобы заняться собой своей внешностью своим развитием прокачивать свое я если вы ощущаете что какая-то часть вашей личности просела, или то, как вы выглядите, или ваш уровень знаний, или какие-то другие личностные характеристики, то у вас будет возможность эту тему прокачать и добиться больших и лучших результатов. Если солнце находится во втором доме соляра, это говорит о том, что тема заработков и трат будет ключевой на протяжении всего года. Это хорошее время для того, чтобы начать накапливать финансы и ресурсы. В целом солнце во втором обязательно даст вам ощущение того, что вы чем-то важным обладаете, что у вас есть ресурсы на то, что вы считаете нужным. Ресурсы, чтобы купить то, о чем вы мечтали, съездить туда, куда вы хотели. Также для женщин солнце во втором доме может значить увеличение доходов мужа. Но в любом случае это очень хорошее положение именно в финансовом плане. Это год ясности в финансовых делах и период, когда на все хватает и даже более того. Если солнце находится в третьем доме соляра, это значит, что... Год обещает повышение интеллектуальной деятельности. Это период, когда вы можете обучаться, когда в целом появляется интерес к определенным сферам вашей жизни, и вы дополнительно вот, получаете новые навыки по этой теме. Это хорошее время для поездок, общения. То есть это год, когда нельзя сидеть на одном месте, нужно находиться в движении общаться с разными людьми, посещать новые места, менять картинку, которая перед вами за окном. То есть видеть разное. И это будет давать вам идеи по поводу вашего личного развития. Также такое положение солнца может говорить о том, что в этом году важную роль в вашей жизни сыграет брат или сестра. В их жизни могут происходить какие-то ключевые события в детских картах это может значить появление в семье еще одного ребенка братика или сестрички солнце в четвертом доме соляра дает вам возможность решать вопросы с недвижимостью земельными участками то есть это год когда вы можете делать ремонт, переезжать, покупать, продавать. Конечно, нужны дополнительные указания на это, но я думаю, что каждый будет уже понимать, к чему это именно в вашей ситуации. Солнце в четвертом также говорит о том, что ваше творческое самовыражение будет именно в сфере семейных дел проявляться. То есть это год максимальной фокусировки на делах семьи. Вы можете заботиться о членах вашей семьи вы можете в принципе поставить перед собой задачу создать семью то есть это может быть год когда вы вступаете в брак или у вас появляется ребенок в целом солнце в четвертом также может говорить о вашем участии в жизни родителей о том что вы им помогаете решить какой-то важный вопрос Солнце в пятом доме соляра имеет очень сильное положение. Оно дает тягу к риску, азарт, желание что-то попробовать новое, раскрыться в каком-то новом деле, приложить вот такие творческие свои умения и способности для того, чтобы достичь результата в бизнесе, в работе. В целом это год очень такой легкий, творческий. Пятый дом это дом отпуска, отдыха, поэтому может быть вот значимая ситуация именно в этой сфере. Плюс, конечно же, это дом детей, поэтому в этом году дети могут играть в вашей жизни важную роль. Иногда это рождение ребенка может быть. Иногда это просто то, что вы будете уделять много внимания воспитанию детей. Плюс ко всему, конечно же, пятый дом это любовные связи. Поэтому такое положение солнца подходит для того, чтобы завязывать новые отношения и для того, чтобы в принципе по-другому начать смотреть на отношения, обрести в этой теме гармонию и радость. Солнце в шестом доме соляра это откровенно говоря не самое лучшее положение поскольку оно дает вот ощущение такой будто бы подчиненности когда есть набор определенных задач которые вот в таком режиме рутины нужно выполнять вот целый год то есть есть обстоятельства до да, перед которыми вот человек находится и должен с ними смириться. То есть не всегда в этом году может все устраивать. Приходится э, все-таки, э, скажем так, идти на какой-то компромисс э, с этими обстоятельствами. А может быть уделено много внимания здоровью э, и домашним питомцам. А в целом это... Год, когда очень хорошо налаживать рабочие процессы, нанимать новых сотрудников, расширять коллектив. Вы можете менять свое отношение к прежним обязанностям, в целом к теме работы. Может возникнуть желание менять работу, вообще вот переосмыслить, да, в какой теме вы можете быть полезны, в каком направлении вы можете быть полезны другим если солнце попадает в седьмой солярный год это подчеркивает важность социальной реализации и важность партнерства в этом году причем партнерство может быть как в личной жизни да так и это может касаться значимой дружбы или делового сотрудничества но в целом седьмой дом дает вам будто бы доступ к людям вы начинаете находить нужные контакты нужных людей в целом это очень хороший год для тех чья деятельность связана как раз таки с работой с людьми то есть вы буквально вот находите новых клиентов вы буквально вот знаете чем заинтересовать своих постоянных клиентов это год, когда вы интересны другим, люди к вам тянутся. И в то же время вы тоже зависите от других людей. То есть не стоит выбирать стратегию в одиночку развиваться, если у вас в Соляре Солнце в седьмом доме. Солнце в восьмом доме Соляра может указывать на год кризиса. Кризис в астрологии это перемены. То есть это необходимость выйти из наезженной колейки начать что-то делать по-другому жить по-другому мыслить иначе и часто человеку сложно самому перестроиться до да? сложно найти нащупать вот тот новый путь по которому стоит идти дальше поэтому когда солнце попадает в восьмой дом соляра, люди часто обращаются к психологам, коучам, астрологам за консультацией, за помощью. Либо же сами начинают изучать те направления, которые позволяют им познать себя, которые позволяют найти объяснение вот тем состояниям и тем ситуациям, которые возникают в жизни человека в этот момент времени. Плюс ко всему, этот сектор у нас отвечает за финансы, поэтому может быть и так, что это будет год финансового риска, крупных сделок. Это период, когда вы можете получить наследство или так или иначе откроется доступ к ресурсам других людей. Это может быть и тема помощи финансовой, которую вы будете получать может быть и так, что кто-то даст вам в пользование свое имущество. Спустя год солнце поменяет свое положение в соляре, и этот уже план не будет работать, нужно будет переезжать. Если солнце попадает в девятый дом, в целом это хорошее положение. Конечно, в полной мере оно себя раскрывает, если вы социально активный человек, если вы заинтересованы в том, чтобы строить карьеру, добиваться поставленных целей результата но девятый дом даже не столько за результат отвечает как за авторитет и ощущение значимости то есть когда вы что-то делаете получаете признание успех когда вы что-то делаете и это откликается и люди готовы вас слушать слышать идти за вами В целом это также дом получение высшего образования, поэтому хорошее время для обучения. Это дом поездок, и порою именно когда солнце попадает в девятый дом, может возникнуть желание какое-то время пожить в другой стране, или же переехать на совсем, вот прям такая решительность появляется. Но, конечно, для таких кардинальных перемен, Нужны дополнительные указания в других прогностических методиках. Когда солнце попадает в 10-й дом соляра, этот год мы можем выделить как один из самых значимых в нашей жизни, поскольку предоставляется возможность добиться какого-то значимого результата, достичь поставленной цели. Это хороший год в плане работы. Это может быть и годом смены социального статуса. В целом солнце в десятом дает нам возможность как раз таки осознать, чего мы хотим и что мы можем получить. Это хорошее положение для тех людей, кто знает, чего хочет от жизни. Вот такая определенность, она позволит быстрее прийти к поставленной цели и получить результат. Солнце в одиннадцатом доме говорит о том, что вы можете являться частью важной группы, коллектива. Вы можете находиться в определенном сообществе. Одиннадцатый дом дает вам возможность развивать ваши блоги, соцсети. Это тот период, когда вы можете заниматься онлайн-деятельностью. Но в целом одиннадцатый дом он дает в жизни такую определенную легкость, когда. Нам помогают другие, и не все нужно делать прям самому, а появляются те, кто может с легкостью вот что-то сделать для нас, то, что нам самим было бы трудно и долго, да, делать. То есть появляются люди, обладающие ресурсами и готовые нам помочь. Поэтому для того, чтобы максимально реализовалось вот это солнце в одиннадцатом доме, человек должен быть открыт как раз таки вот этой помощи и он должен быть открыт к теме сотрудничества так как прожив год в одиночестве вряд ли можно будет прочувствовать такое положение солнца и наконец солнце в двенадцатом доме одно из самых интересных положений поскольку это год очень противоречивый все начинается изнутри то есть если вы человек, ориентированный на внешний результат, при этом внутренне вы не всегда настроены на эту деятельность, вы не всегда получаете радость от того, что вы делаете, то если солнце попадает в двенадцатый дом соляра, все может вообще пойти наперекосяк. То есть это год, когда можно обрести внутреннюю силу и гармонию с собой. Но не всегда люди быстро к этому приходят, и не всегда это легко получается. То есть важно понимать, насколько вы ориентированы на мнение других в том, что вы делаете, или же вы делаете это потому, что душа лежит к этому, и вы хотите этим заниматься, или хотите быть с этим человеком, вы его любите, или же вас просто сковывают какие-то обязательства. То есть в целом двенадцатый дом это как раз о вашей внутренней сути. И если вы в принципе человек, который привык жить в гармонии с собой, быть честен перед собой, то этот год может дать вам вообще вот возможность о чем-то подумать, и это уже будет перед вами. Будто бы любые ваши мечты, они сбываются быстрее, чем обычно. Будто бы вы обладаете какой-то магической силой. Часто люди при таком положении используют медитации, опять-таки все то, что позволяет погрузиться в себя, познать себя, методы самопознания. И, соответственно, это помогает что-то в себе менять, что-то переосмыслить но главное не сопротивляться обстоятельствам, то есть если вы видите, что что-то не идет, вот не складывается, вы и так и так стараетесь, но нет результата, скорее всего это будет указанием на то, что не подходящее это для вас занятие, так как солнце в двенадцатом в соляре, оно часто вскрывает, да, вот суть тех или иных наших намерений и оно показывает нам Стоит ли на это вообще тратить силы или не стоит? На этом у меня, в принципе, все. Напишите в комментариях, где у вас находится солнце в соляре в этом году, и как вы это ощущаете. Если вы хотите подробнее узнать о соляре, то информацию я оставила в описании под видео. Переходите по ссылке и изучайте. Будем с вами на связи. Всем пока-пока!